Насилие любви из первоосновы традиция, можно подтянуть любую информацию, но условие – она должна быть сплошная. Древние ютуны, хранители этой первоосновы не отдадут вам кусочек, они говорят либо все, либо ничего. Ничего не рвется никогда, либо все, либо ничего. Мифы, которые Рассказывают об этом мире, о мире Етунхейма, например, путешествие Тора Вудгард. Помните такой был прекрасный миф, когда они с Локи отправились людей посмотреть себя, показать, Силушку Богатырскую попробовать. Ну и попробовали да, в схватке с определенным великаном, вернее, как в гостях у определенного великана, они проходили испытания. Боролись с огнем, поднимали мирового змея, пытались оторвать от земли, победить кошку, старуху Элли, старость в виде кошки, то есть они, они загадывают загадки. Ютуны не любят говорить напрямую. Они говорят, разгадаешь, вот тебе ключи. если ты взял ключ, ты получаешь все, если ты не отгадал ключ, ты не получаешь ничего. Ютуны вообще раса древних великанов, которые обладали удивительной особенностью. Во-первых, они почти вечно жители с одной стороны, то есть они обладатели длинной памяти. С другой стороны мифы рассказывают, что они были удивительного облика, а удивительность этого облика заключалась в том, что в этом облике почти никогда не было повторов. То есть, если и появлялись новые ютуны, они всегда были абсолютно самобытны, второго такого никогда не было. Мифотворцы и э, духовицы рассказывают это совершенно по-разному, в большей степени описывая такой удивительный эффект Ютунов через оборотническую их природу. Мол, их оборотническая природа такова, что всякий раз они обращаются в нечто, то есть умеют аллегорически себя преобразовать и никогда это преобразование не было повторно, то есть если один йотан обращается в волка, то только он один волка и обращается. Если кто-то обращается в скалу или в камень, то только он один и обращается, а другие йотаны не обращаются. И вот либо богиня Хель, которая тоже является дочерью Локи и хозяйки железного леса, у нее тоже была своя оборотническая, немагическая не магическая форма, она превращалась в разлагающийся труп. И кроме нее, в такой образ никто не обращался. И это аллегорическое описание, поскольку мы имеем дело с Ютуном, значит жди загадок. Даже в рассказах о, о, о самих себе, они обязательно зашифруют все так, что вот, без первоосновы любви точно не разобраться. И эти загадки, они всякий раз нам рассказывают, что если ты хочешь докопаться до, до, до сути, до истины, не жди, что она будет повторением какой-то предыдущей информации, потому что правда, она одна для каждого. При этом, при всем правд много, но каждому она своя должна достаться.